Так, друзья, у меня вышло на сайте Покерстарс приятное задание. Видимо, вывел я только что сейчас деньги из Рума, и они хотят каким-то образом, думаю, вернуть их. И делают мне, я не знаю, может, как и другим такое вот предложение. Если мы вводим сумму 200 долларов, мой подарок получается приз, бонус плюс 50 долларов. И эта услуга, скажем, можем воспользоваться этим приложением только в течение 72 часов после получения сообщения. Поэтому, в принципе, мне данное задание понравилось. Друзья, смотрите, какая приятная штука получается. Я, конечно, не знаю, почему они предлагают мне дополнительные деньги, так скажем, 50 долларов а, сверху получить. А, то есть а, 100 мы вкладываем, плюс еще 50 получается 150. А, данная процедуру я посчитал прибыль свою. Сколько я получаю а, чистыми деньгами? Если я кладу сверхмани 100 долларов на счет Poker Stars, не 100 долларов, 200 долларов. 200 долларов я кладу на Poker и вывожу 250 долларов. Значит, я посчитал Сумму, чтобы положить Слепмани на Покер stars Она у меня равняется Я частями туда положил Ну, не знаю, так получилось 15 тринадцать рублей Я сначала закинул Потом еще 1020 рублей Получилась сумма 16 334 200 долларов на данный момент составляла 14 тысяч, если перевести в рублях. Сейчас мы посмотрим еще раз. Это я ли, вчера считал. Сейчас посмотрим. Так, 200 долларов в рублях. 200 баксов. 14 659. Даже и того меньше. Но это на сегодня. Вчера было 14787. Я не знаю, вот у меня такая сумма. То есть 200 долларов мы... Так, запутался. Короче, чтобы положить 200 долларов на счет Baker Stars, нам нужна сумма 16 16334. Если мы будем ложить слеп-мани, тогда у вас будет 200 долларов на счету. Это берется комиссия. То есть я от этой суммы 16334 отнял 14787. У меня получилась комиссия за перевод, меня взяли 1547 рублей. Это вот за 200 долларов. Мне а, бонус дали дополнительно 50 долларов, это было 3700. Сейчас я посчитаю на сегодня, 50 долларов, 3664, а, ладно, возьмем дальше больше, 3700 это было вчера, и получается, что 3700 отнять комиссию, 1547 получается плюс 2153 рубля мы заработали за то, что нам дали 50 долларов. Друзья, это очень выгодно э, иметь дело с таким рубом, как Покерстарс. Дело в том, что я сейчас уже эти деньги вывел, это у меня видео записано по выводу средств, Поэтому, друзья, свободно можете делать такой оборот, если вам вдруг предложили положить какую-то сумму и за нее дадут бонус, то, в принципе, это выгодно. На данный момент я заработал плюс 2153 рубля. Спасибо всем за внимание. Это видео для вас. С наилучшими пожеланиями к вам, чтобы вы всегда тоже были в плюсе. А мы увидимся в следующем видео. Всем пока.